All right. Ну все, Дорогие друзья, я включил камеру, показываю вам на самом деле необычную картину, где мы находимся. Мы ищем объектов НЛО. Сравнивать то, что я уже показывал, посмотрите, это скорее всего была столовая у военных. Они здесь кушали, пили или еще что-то, я не знаю. Они искали здесь множество объектов НЛО. Вот еще. Посыпали для чего, я также и не понял. Граница какая-то была, или еще что-то. Но фактически очень странно, поле полностью. Закрыто от жителей здесь, кстати, как я уже говорил есть множество прожекторов для военных, если вы видите за деревьями, они есть вон там еще корова, откуда-то взялась я не знаю, может дикая, может еще что-то но фактически это военная, можно сказать, база говорят, около 500 э -э, военных здесь было но так ли на самом деле, я даже не могу объяснить, вот еще э -э, здесь есть какие-то необычные надписи БЛ, Е какой-то плюс Ф. Ну, фактически, наверное, военные иногда отбили и отдыхали. Еще что интересно я нашел. На одном необычном дереве есть необычная свастика. Вот, скорее всего. Но зеленая. Видите, да? Правда это или нет, я не знаю. А вот еще что-то. Какие-то надписи у них какие-то здесь проходили. Вот сейчас я вам покажу а, прожектора, которые проводят здесь проводили военные, скорее всего, что осталось от них. Потому что очень странно звучит а, необычно категория людей о том, что как может быть. Вот я вам показываю, мы находимся в тылу, в лесу, в горах, где здесь ничего, никого и нету, кроме нас. Вот посмотрите прожектора. Зачем были установлены? Я не знаю, генератор здесь должен был быть вы видите, как они проводили. В общем, поле чистое, как будто здесь э, так и должно быть. Вот еще э, проезжали несколько автомобилей. Скорее всего, уазики, может, амазы военных. Да, здесь множество таких э, необычных действий, которые мы вам сейчас заснимем. Но э, то, что я вам показываю, это первоначальная такая схема, э, Участок очень большой, он делится на несколько этапов. Первое, через реку есть проходит эта военная база. Второе, это то, что эти места сейчас не защищены. То есть, можно сказать, несколько дней назад здесь можно было просто покинуть, потому что военные стреляли на поражение. Исходя из всей ситуации, у каждого... Место было специальное подразделение. Кто-то ищет, кто-то охраняет, а кто-то еще что-то делает. Но фактически я бы, наверное, сказал, что это не так, потому что вы ходите по лесу, где люди отдыхают. Да, возможно, вы скажете. Но что суть в том, что здесь выдают только множество патронов гильз прожектора и часть э, мусора, который, скорее всего, был уничтожен. Вот еще один пример. Мы находимся еще на какой-то необычной базе. Э, Военные оставили еще здесь масло. А, даже тасол. А, ты, ты, мне... Не знаю, может, там тасол есть? Мы сейчас посмотрим. Он запечатанный. Да, масло, посмотрите. Это отработки масла, военные по сливали или еще что-то делали. Но очень странно все здесь начинается, дорогие друзья. Не знаю, поверите вы нам или нет, скажите, что мы масло сюда кинули или еще что-то. Просто я не могу сказать. Вот еще одно место, которое вы должны понимать. Оно не заброшенное. Но оно очень удивительное. Посмотрим дальше, что здесь будет происходить. Но пока что вы видите сами, какая необычная картина здесь э, проявляется. Да, температура минус 4 где-то. Но я по проводам вижу. Вот смотрите, провода к дереву идут. Вот идет, идет, идет. И идет к тому столбу. Скорее всего здесь генератор был, его отрезали именно в этом месте был генератор, потому что освещали все полностью но очень странно это звучит, потому что здесь множество есть дорог, которые военные, наверное проделали, но посмотрим как будем исходить из этой ситуации вот такие дела но мы, дорогие друзья, в шоке вообще, посмотрите вот здесь скорее всего и был объект пено, который скорее всего потом привезли здесь множество следов машины они сюда привезли выгрузили и начали скорее всего его маскировать но суть в том что прожектора направлены очень странным путем очень странным путем я не знаю почему скорее всего да вот здесь э, вы видите поле и машины Скорее всего, ездили, выезжали отсюда. Да, вот отсюда выезжали и поехали в ту сторону. Там видно, что деревья повалены. Скорее всего, ввалили дерево. Вот еще один случай. Обрезанные провода, скорее всего, и здесь генератор вторых был. Но еще один случай. Говорят, здесь даже были нападения инопланетных существ на военных. Потому что, скорее всего, здесь я был свой трансформатор Мини-свой трансформатор Вы видите, скорее всего, провода отрезаны Множество пуль от гильз осталось И, скорее всего, пришельцы ночью напали на этот участок Множество необычных следов есть драк Военные не смогли все гильзы забрать Но суть в том, что вы видите, то вы видите Алекс Фиксируют э, последние моменты, которые здесь происходили. Да, сейчас начинается э, снег. Это метель. Она сейчас накроет. Нам уже опять не повезло заснять вот такую картину. Но мы обещаем, что что-то будет дальше интересно. Так что вы видите всю картину, дорогие друзья. Ну, а мы идем дальше. Что? Как твоё? Впечатление нормально? Почти спасли свои жизни. Ага. Чуть не смели, но... Да, нас да. чуть не сожрала что-то необычное. Так, ладно, мы продолжаем свой путь. Сейчас выходим, может сказать, куда выходим, я не знаю, но попытаемся выйти с этого места на другое. Посмотрите. Так. Да, полностью. Была оборудование, эта база Очень странным путем Таким непонятливым а Погода Вроде, смотрите белая, Синее облако А снег валит, как будто Здесь все забито Да, Алекс? Что, замерз? Блин Ах, Ужас, блин